Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. В этом видео вы узнаете, как продлить молодость организма. Пожалуйста, досмотрите его до конца и расскажите друзьям. И вы можете скачать анкету самодиагностики степени интоксикации организма, нажав на ссылку под видео. Также по этой ссылке можно записаться на консультацию. Когда мы начинаем задумываться о старости? Когда появляются первые симптомы? артериальная гипертония, инфаркт, инсульт, сахарный диабет второго типа, подагра, болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, болезни суставов, остеопороз. Эти болезни пугают нас, и дальше есть два варианта – либо смиренно ждать, либо бежать в прямом и в переносном смысле. Клиника «Хорошая практика» выступает за активный вариант. Именно поэтому мы делаем акцент на антивозрастном направлении. Приходя на прием к любому из наших специалистов, с вами работают уже с позиции ранней диагностики и профилактики заболеваний. Считайте, что вы уже в программе анти-эйдж. Так, например, можно выявить ген, ассоциированный с проблемой выведения токсинов из организма. Если обычные анализы не показывают отклонений, а человек долгое время чувствует слабость, стоит пройти дополнительные исследования на базе суперсовременной лаборатории «ДНКОМ». Консультация врача превентивной медицины включает в себя тщательный расспрос, осмотр, изучение имеющихся анализов. Часто требуется биоимпедансный анализ состава тела. По результатам делается индивидуальный план коррекции образа жизни и другие рекомендации. Мы имеем широкий спектр комплексных диагностических программ, которые так и называются – диагностика старения. Что вы знаете о здоровом образе жизни? Наверняка многое. И зачем нужны врачи, когда есть интернет и масса литературы? Давайте перечислять. Диета – это полезно. Отличный тезис. Кто ест мало, живет долго. Разнообразие диетических рекомендаций в сети поражает даже искушенного пользователя. Кто поможет найти ту единственную программу, которая не навредит, а продлит вашу жизнь? Врач превентивной медицины. Физкультура – это полезно. Да, это доказано. Какой спорт выберете вы? Бег? Танцы? А может, пауэрлифтинг? Наши доктора помогут с выбором. Пить воду нужно. Кому? Какую? Сколько? Когда? Опять на помощь приходит врач клиники «Хорошая практика». Витамины. А нужно ли? Легко разберемся и в этом. Приходите к нам, и мы составим план вашей здоровой жизни. У специалистов клиники «Хорошая практика» накоплен достаточный опыт в превентивной медицине. Поэтому, если вам нужна помощь профессионалов, приходите к нам. Чтобы скачать анкету самодиагностики степени интоксикации организма или записаться на прием, нажмите на ссылку под видео.